итак всем привет друзья на прошлом объекте у нас под конец работы ну, уже поломалась бетономешалка и сейчас естественно перед тем как заливать нам нужно ее починить вот. и вскрытие давайте посмотрим что случилось с ней почему она не работает поехали значит вот так выглядит каркас это бетономешалка которая переворачивается в две стороны отслужила она хорошо зарекомендовала себя как бы ничего против не имею, несмотря на то, что она китайская. Вот. Ну, тем не менее, служила она очень даже хорошо. Значит, что произошло? Вот, мы видим, вал ходит во все стороны. Но я думаю, что там подшипник полетел. Почему? Потому что один раз я его уже менял. Вот. Ну. Предварительно, болты все я открутил. Давайте посмотрим. Опа! Вот это да! Такого я, конечно, не ожидал. Такого я не ожидал. То есть, это крышка верхняя. Ну, понятно, здесь... Верхняя. Оказывается, что, друзья... Смотрим, подшипники на месте, то есть, все они как новые, ну точнее не как, я их, я их менял, а куда вот он вставляется подшипник, видите что произошло, то есть ну, это выдавило крышку и разорвало, ну сейчас как-то буду, как-то буду ремонтировать. Не знаю как. Я знаю как. Я придумал. Я сейчас вот это вырежу. Вырежу кусок трубы такого диаметра, как подшипник. Наварю сюда. Ну и также эту заглушечку поставлю. Я думаю, будет работать никак, ничем не хуже. Смотрим далее. Итак, друзья, значит, срезал я остатки роскоши металл тут очень я не знаю очень тонкий зачем так зачем так делать понятно что нужно чтобы покупали может миллиметра полтора нашел я вот такой обрезок трубы я даже не знаю что это за труба возможно это глушитель сосед дал мне но скажем так на подшипник она немножко большеватая есть Зазор где-то миллиметра по три, по четыре. Ну что, сейчас я отрежу кусочек и будем уменьшать. 10 раз проверить уже Похоже на центр. Вставляем подшипник, чтобы у нас центр не сбился. Итак. И прихватываем поперилку. далее чтобы не спалить нас наш подшипник мы его вытаскиваем и провариваем итак друзья закончил я сварку, значит приварил крышку верхнюю как говорится за Вот, приварил приварил кусок трубы к корпусу ну и начинаем сборку и да, это лично мое мнение. Хотите, делайте, хотите, нет. Но перед тем, как что-то разбирать, нужно поставить место. Я, допустим, сделал треугольничком царапинки, мы же стоять вот и ставлю. Вот здесь, наверное, вытереть. не достает самое главное подшипники дополнительно я набил с маской так посадил посадил все-таки подшипники значит также верхнюю крышку тоже она намечена когда она стояла посадить чуть-чуть итак друзья как говорится кто не косячит тот не... не косячит тот кто ничего не делает в общем что у меня произошло Высота для посадки подшипника оказалась маленькая. И то бишь, <смех> ну как вы понимаете, подшипник начал упираться в мою крышку, ее немножко поцарапало, пришлось ее обрезать. И сейчас я ее опять снова доварю. Ну, блин, я не знаю, что кусочек выращивать придется. Не повторяйте моих ошибок, да. Не повторяйте моих ошибок, это видео как раз таки на. я думаю, что для этого. Значит, что я сделал? Заглушку, которую срезал, засунул вовнутрь. Второй кусочек трубы, значит, оделся аккурат сверху. Я сейчас его проварю здесь. Ну и, соответственно, заглушку нашу. В собранном виде, чтобы больше таких оплошностей не было. так, по отверстиям. Закрутил пару болтов чтобы оно никуда не сдвинулось. И начнем проваривать. Итак, собираем бетономешалку. Да, еще один лайфхак. Смотрите, вот эти болты, они не приваренные, ничего с ними, они просто вставлены с той стороны. И когда его раскручиваешь, точнее, когда раскручиваешь корпус бетономешалки, они просто выпадают, проскальзывают, нужно засовывать руку, с одной стороны держать, либо просить кого-то, знакомого, друга, неважно. Я сделал проще. Я прихватил с той стороны болты, вот, но один, видать, не доварил. Может, где-то песок попал или что-то такое. В общем, сейчас собираем и устанавливаем на свое законное место. Сейчас покажу вам зубья. То, что все идет нормально. Не знаю, на камеру видно или нет. Но могу сказать, что небольшой, конечно, есть люфт. Ну в принципе, в принципе, вы знаете, приварили мы по центру. Вот. Далее покажу, как она будет выглядеть в работе. Все, ремонт окончен. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, ремонтируйте, не выбрасывайте и не повторяйте моих ошибок.